Здравствуйте, леди, я так рада снова быть с вами. И снова хочу сказать о том, какие у вас чудесные пасторы. Я так люблю пастора Денис. Она настоящая женщина Божья и огромный пример для вас. Она твердая, и мужественная. И давайте начнем. Я очень рада быть снова с вами. Меня зовут Дренда. Если вы в первый раз присоединились к конференции. Меня зовут Дренда Киси. Я мама, жена, у меня пятеро детей. Я пастор, автор книг и лидер нашего объединения, и я люблю Иисуса. Вот немного информации обо мне. Я была феминисткой, не собиралась выходить замуж и иметь детей, но, слава Богу, я не пошла своим путем, а отдала свою жизнь Иисусу. И Он дал мне свой план для моей жизни, и это чудесный план». И, как я говорила в прошлый раз, я призываю вас оставить свои планы и принять его план для своей жизни. И когда вы примите Его план, Его путь и посвятите себя Господу, вы будете успешными. Мы сможем на протяжении многих лет служить людям. Уже 35 лет мы помогаем людям избавиться от долгов, преуспевать финансово и иметь то, что, согласно Божьему Слову, принадлежит им сфере финансов, брака и семьи. И я хочу говорить сегодня... В прошлый раз я немного затронула эту тему о двух ключах к победе. И первый ключ — это изменить свое мышление. Пока вы будете видеть ту же картинку, вы будете иметь те же результаты. Поэтому мы должны перестать смотреть на определенные вещи и начать смотреть на правильные вещи. Божье Слово дает нам правильное представление о том, что говорит Бог. Оно обновляет наш разум. И когда наш разум обновляется, мы начинаем говорить другие слова, потому что начинаем верить в другие вещи. Библия говорит, что мы есть то, что мы говорим. Поэтому очень важно, что находится перед нашими глазами, на что мы смотрим. Что мы изучаем? Если вы смотрите на правильные вещи, в вашем сердце начинает расти вера в то, что говорит Бог. Но это может работать против нас, когда мы верим в неправильные вещи. Это обратная вера. Когда мы продолжаем верить во что-то плохое, что тянется из прошлого, какие-то финансовые неудачи, ситуации в нашем браке, проблемы с самооценкой и способностями. Наполняя свой разум тем, что было в прошлом, мы возвращаемся назад. Мы не можем идти вперед, оглядываясь назад. Первое, что нам нужно сделать, изменить свое мышление. И вера меняет наши мысленные образы посредством веры, приходящей от Божьего Слова. Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в том, чего мы еще не видим. Мы еще не видим, как это происходит в физическом мире, но мы видим это глазами веры, размышляя над Божьим Словом. Божье Слово нарисует новую картину ваших возможностей. И второй ключ — это принять больше силы. Вы спросите, как мы можем принять больше силы? Сегодня я расскажу вам об этом. Это Божья благодать. Это Божья способность, действующая внутри вас. Вера приходит от Божьего Слова, а эта сила или благодать приходит от Святого Духа. Святой Дух — наша помощь. Именно Он дает нам силу быть свидетелями. Он направляет нас, дает нам способность продолжать стоять на Слове. Дух Святой рядом с нами и внутри нас. Он дает нам способность исполнять то, что говорит Божье Слово. Многие верующие читают Божье Слово, они цитируют Божье Слово, но не исполняют его. Нам нужно изменить свою жизнь, нам нужно быть победителями. Сначала нам нужно изменить картинку, над которой мы размышляем. О чем мы думаем? Говорим ли мы то, что говорит Бог? Размышляем ли мы над Его Словом день и ночь, чтобы быть успешными? Или мы размышляем о своих прошлых неудачах? Начните размышлять над Божьим Словом, и это первый ключ. Пусть Божье Слово меняет ваше мышление. Второй ключ – это когда сила Святого Духа дает вам благодать вставать на Слово и исполнять Слово. Точно так же, как Иисус Навин пошел в обетованную землю. Бог дает нам обетования, но это не значит, что за эти обетования не будет битвы. Иисус Навин отправился в обетованную землю, и Бог и Моисей сказали ему быть твердым и мужественным. Именно об этом наша конференция и он пошел, чтобы овладеть землей. Бог может сказать нам быть твердыми и мужественными, и мы видим это в Его Слове. Но если мы не выйдем и не завоюем землю, мы не сможем обладать этой землей. Многие верующие читают Слово, размышляют над Словом, но они не поступают по Слову. Но вера без дел мертва, Иисус Навин отправился в обетованную землю, и от него требовалось быть твердым и мужественным, потому что там его ждали трудности, и ему нужно было принять решение быть стойким. Ему нужно было получить смелость от слова, которое он получил, и также от Божьего Духа, чтобы сразиться и завоевать ту землю. Одно дело — знать обетование, и совершенно другое — обладать этим обетованием. И я хочу, чтобы вы обладали тем, что говорит Божье Слово. Я хочу, чтобы вы процветали и были здоровыми. Я хочу видеть, как вы одерживаете победу в своем браке, в своей семье, в финансах, как вы исполняете данное вам Богом видение, Божий план для вашей жизни. И как на том велопробеге, я хочу, чтобы вы достигли финишной черты и получили награду. Когда мы с Гэри пересекли финишную черту, нас наградили медалями. Мы обнимались и праздновали эту победу вместе. Наши дети наблюдали за нами. Ваши дети наблюдают за вами. Выбираете ли вы успех? Выбираете ли вы быть послушными Божьему Слову? Я верю, что сегодня все наши пятеро детей служат Богу, потому что они видели хороший пример. Они видели плоды того, как Божье Слово исполнялось в нашей жизни». Зачем им было смотреть на кого-то другого? Они видели Бога. Они видели нашу верность Богу. И что важнее, они видели Его верность по отношению к нам. И так много верующих говорят Божье Слово, но не исполняют Его. И вам нужно принять решение исполнять Его». Лучше я буду, как Петр, когда Иисус позвал его и сказал, выйди из лодки и приди ко мне по воде. Лучше я буду, как Петр, и выйду из лодки, глядя на Иисуса. И даже если волны начнут сбивать меня, и я отведу глаза и начну тонуть, Иисус поддержит и поднимет меня. И, по крайней мере, я вышла из лодки и пошла вперед, я попыталась сделать это. Неправильно думать, что никогда не будет никаких проблем, атак и давления. Такие ситуации будут происходить, но если мы смотрим на Иисуса, Он автор веры, которая внутри нас. Он дал нам видение, Он дал нам семью, детей, бизнес, служение. Чем бы вы ни занимались в данный момент своей жизни, какой бы период ни был сейчас в вашей жизни, когда Он дает вам какое-то поручение, Он также дает вам благодать его исполнить. Это приходит через силу Святого духа. Мы сможем победили много великанов в своей жизни, начиная с чего-то незначительного. Когда мы только поженились, мы занимались торговлей. Мы жили в талсе что-толого. И именно там мы встретили ваших чудесных пасторов, они служили в нашей церкви. Мы учились строить бизнес. и мы совершали множество ошибок. Мы учились укреплять свою веру и применять ее на практике. И однажды проходил конкурс с возможностью поехать на красивейший курорт. Я никогда не была на таком курорте. Семиразовое питание, высокие башни, океан, песок и просто удивительные виды. Нам дали видеоролик об этом курорте, и я смотрела это видео каждый день на протяжении всего конкурса. И мы не рассчитывали, что сможем получить главный приз, потому что у нас был еще не очень большой оборот. Я спрашивала моего мужа, «Как бы нам получить главный приз?» Этот образ постоянно был в моем разуме. Этот образ уже нарисовал для меня награду. Я так много смотрела на награду, что мой дух начал вынашивать идею, как туда попасть, как получить эту награду. Мой муж сказал, Дренда, у нас не такая высокая активность. Я спросила, а что мы можем сделать? Я пошла и получила лицензию, чтобы продавать страховки и инвестиции, чтобы мы смогли вырваться вперед и выиграть этот конкурс. Я так долго смотрела на эту картинку, что это стало зарождаться в моем Духе, и Святой Дух показал мне способ, как я могу сделать это. И я сделала это. В последний вечер конкурса я завершила свое дело, мой муж завершил свое, и мы встретились в ночном офисе, чтобы отправить их по почте. И мы не знали, как обстоят дела у других конкурсантов, и нам нужны были два наших дела, чтобы выиграть. Я села в машину и поехала, чтобы отправить их. Было уже 11 часов вечера. Они закрывались в полночь. Я понимала, что не успеваю. Я подумала, о боже, как я могу сделать это? У меня недостаточно времени, чтобы добраться до пункта приема компании FedEx. Я бы не смогла ускориться, даже если бы начала молиться в духе, говоря, «Бог, я все сделала, помоги мне!» Как вдруг мимо меня на огромной скорости проехал грузовик компании FedEx. Я нажала на газ и ехала за ним до самого пункта приема. И когда они уже были готовы закрыть ворота, грузовик рванул вперед, и я рванула вперед вместе с ним. Мы сможем мужем попали туда. У нас получилось сделать все, что требовалось для победы. Когда мы приехали на курорт, там я сделала все, что видела в том ролике. Я поплавала в каждом бассейне, который видела. Я ныряла с аквалангом. Я посетила ресторан, который видела в ролике. Я побывала в бунгало на берегу. Я осуществила все, что увидела в том видеоролике. Эта картинка твердо укоренилась в моем сердце и в моем разуме. И мой дух сделал то, что нужно было сделать. Силой Святого Духа. Я хочу ободрить вас. Если вы думаете, что вы не добьетесь успеха в жизни, не сможете совершить что-то великое, перестаньте смотреть на то, что вы делали в прошлом. Нам нужно посвятить себя Божьему Слову и иметь Божьи мысли вместо своих мыслей. До тех пор, пока мы будем сосредоточены на своей неуверенности, на своих ошибках, в своем прошлом, на своем происхождении, мы будем считать себя недостойными, не способными ни на что. Мы будем думать, если моя семья не добилась успеха, то как я смогу быть успешным? Нет, мы должны перестать оглядываться назад. Есть две вещи, которыми вам нужно научиться управлять. Вам нужно уметь управлять своими мыслями. Вам нужно управлять двумя сферами, вашим вчера и вашим завтра. До тех пор, пока мы оглядываемся на вчерашний день, мы будем постоянно возвращаться туда. Вы не выбирали свою семью. Вы не могли контролировать, кем будут ваши родители. Вы не могли контролировать ваше воспитание и тому подобное. Возможно, вы думаете, моя семья была неблагополучной. Мои родители не занимались мной, я была сиротой. «Я всегда была на последнем месте, меня оскорбляли, мои родители не дали мне того, что нужно, чтобы быть успешной, у меня нет хорошего образования, я ничего не могу добиться из-за всего того, что было в моей жизни, но я хочу сказать вам, вы можете, вам нужно отпустить вчерашний день, ваше прошлое, вы не можете его контролировать» но вы можете контролировать сегодняшний день. Вы можете контролировать, на что вы смотрите сегодня. Вы можете контролировать, на чем вы фокусируетесь сегодня. Вы можете контролировать свою веру в то, что Бог говорит о вашем прошлом. Есть путь к завтрашнему дню. Есть путь к вашей мечте тому видению, которое Бог поместил в ваше сердце, если вы будете размышлять день и ночь о том, что говорит Бог. Именно это было сказано Иисусу Навину. Посвяти себя Господу и размышляй день и ночь, и будешь успешен, и вы будете успешны. Но также есть путь сожаления. Когда мы оглядываемся на вчерашнюю боль, на вчерашние ошибки, если вы говорите о вчерашней боли, ошибках, я называю это репетицией. Когда я смотрела это видео, я репетировала успех, я репетировала свое будущее, я видела себя на том курорте, и затем с помощью Святого Духа я смогла придумать план, и Бог явил свою благодать в тот последний решающий момент. Вы можете встречать множество препятствий в жизни. И всегда наступает решающий момент, когда вам нужно выбрать то, что говорит Бог, а не то, что говорят обстоятельства. Когда вы выбираете верить Богу и вступаете в битву, вступаете в схватку с великаном, который пытается удержать ваше обетование, вам нужно сделать этот выбор. Когда кажется, что все плохо, когда кажется, что это невозможно, вам нужно выбрать Бога и то, что Он говорит. Вам нужно делать все, чтобы Дух Святой поднялся внутри вас, молиться в Духе, и Бог покажет вам стратегию, как достичь эту цель, это видение. И если вы продолжаете проигрывать вчерашний день, вчерашнюю боль, таким образом вы рисуете в своем разуме видение. Вы репетируете это, и это влияет на ваше мышление. Это опускается в ваш Дух, и вы оказываетесь побежденными, потому потому что смотрите на неправильную картинку. Нам нужно отпустить эти старые образы, получить Божье исцеление, Его прощение за наши ошибки, чтобы мы могли сказать «нет» обвинением врага. Враг — обвинитель. Он приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Как вы различаете, что приходит от Бога, а что от дьявола? Если что-то крадет, убивает и губит, это сатана, это его прерогатива, и все это приносит вам лишение если что-то несет жизнь и жизнь с избытком, это от Бога и от Его Духа. Это как лакмусовая бумажка. И вам нужно принять решение и противостать тому, что от дьявола, и принять то, что от Бога. Это просто. Починитесь Богу, противостаньте тому, что от дьявола, и примите то, что от Бога. Это один из способов, как ходить в обетованиях. Нам нужно принять благодать. Есть сила. Божья сила, Божья благодать, которая дает нам силу сделать это. И нам также нужно давать себе возможность расти. Иногда мы можем допускать ошибки, мы можем упускать что-то. Возможно, нам нужно что-то подправить в своей жизни. Ну и что? Все равно делайте это, продолжайте идти вперед с тем, что сказал Бог, и не позволяйте себе поддаваться страху и оглядываться назад. Есть путь преображения в Божьем Царстве. Это смотреть в Его Слово, иметь Его мысли, иметь ум Христов, верить сегодня и говорить, «Я сделаю это». Многие говорят, «Я попробую», но Бог повелел нам говорить, «Я передвину эту гору, я исполню свое призвание, я буду хорошей матерью, я буду». Когда ваша воля придет в соответствии с Божьей волей, вы сможете сделать то, что вы должны сделать. Но если вы противитесь Ему, думая о неправильных вещах, ваша воля говорит, «Я не могу, я не сделаю этого». Тогда вы не сможете ходить в Божьих обетованиях. Когда я поняла, что могу получить лицензию и пойти и сделать несколько продаж и помочь нам войти в это обетование и выиграть путешествие. путешествия, когда я приняла решение и твердо стояла на нем, я сказала, я сделаю это, я получу лицензию, я пойду туда, я сделаю эту продажу. Мы выиграем этот конкурс, в этом разница. Мы должны хотеть исполнить Его волю. И когда мы имеем Божий образ мышления и понимаем, что мы можем все в укрепляющем нас в Иисусе Христе, мы говорим о том, чтобы быть сильными, подкрепленными, тогда мы можем принять все, что говорит Бог. Мы можем все, мы можем сделать все, что Бог предназначил нам сделать, и исполнить свое призвание. О чем я размышляю сегодня и какое решение я принимаю, туда я и иду. Мы не можем смотреть назад, мы должны смотреть только вперед. Мы должны быть смелыми, быть твердыми и мужественными. Мы много говорим о вере, но в той же степени нам нужна смелость. И иногда смелость нужна даже больше, чем вера. Мы можем говорить Божье Слово, мы можем учить наизусть Божье Слово, знать Божье Слово, и это первый шаг. Потому что Божье Слово рисует эту картину для нас и вкладывает образ в наш разум. Оно обновляет наш разум. Вера обновляет наш разум. Но именно Божья сила дает нам смелость идти вперед, чтобы завоевать землю. «Идти туда, где великаны». Девора смотрела на все, что происходило вокруг. Она видела, что ее город был разрушен. Город Стенал, ужасные вещи происходили там. И Библия говорит, что жизнь этого города остановилась. Из-за того, что они не служили Богу, пришли враги и захватили город. Все было очень плохо, и это были последствия неправильных решений, принятых израильтянами. Но она, как сильная женщина Божья, приняла решение. Она служила Богу, она была пророчицей, судьей. И она сказала, «Я восстану». Библия говорит, что жизнь в городе остановилась. «Доколе не восстала я, Девора, мать в Израиле». И я бросаю вам вызов и побуждаю стать матерями для своей страны. И не важно, сколько вам лет, мы всегда можем помогать тем, кто идет за нами, кто моложе нас и проходит различные обстоятельства и ситуации, и наставить следующее поколение. Если вам 16 лет, вы можете наставлять тех, кому 5 или 10. Если вам 20 лет, вы можете помогать тем, кому 13 или 15. Если вам 30, 40. Неважно, какого возраста, у вас есть определенный жизненный опыт, и вы можете быть матерью для своего народа, быть сильной женщиной Божьей. Дивура поднялась как сильная женщина Божья. Она пошла к мужчине и сказала: Варак, мы должны пойти и сделать это. И он сказал, Я не пойду на войну, если ты не пойдешь со мною. И вместе они, мужчина и женщина, отправились на войну против врагов и смогли одержать победу. И Бог использовал еще одну женщину, ее имя Иаиль. Она взяла колод шатра и вонзила его в висок военачальника Сисары когда он спал, прячась от израильской армии. Она взяла колот шатраман, вонзила его висок и убила Сисару, военачальника. Бог использует женщин для великих дел, и для этого нужны смелые, сильные женщины. И как-то я взяла в руки копье, посмотрела на него и задумалась о том, что же пришлось сделать Иаиле. Но она понимала, что ей нужно было сделать в тот момент, чтобы погубить врага Израиля подняться и вернуть свою семью, жизнь своей семьи и своего города. Ваши решения определят, куда вы пойдете. Пойдете ли вы назад к вчерашней боли, или вы примете решение и пойдете вперед. Отпустите свои сожаления. Перестаньте проигрывать свое прошлое и смотреть в него. Вместо этого смотрите в Божье Слово, смотрите вперед, мечтайте о чем-то великом и держите свой фокус на Господе. Не так давно я начала проводить семинары для женщин под названием «Счастливая жизнь». И я также проповедую. И я поехала в пуэрто рика чтобы провести там детский карнавал «Счастливая жизнь» и проповедовать воскресенье в церкви в пуэрто рика и перед тем, как мне нужно было проповедовать, мы уже провели детский карнавал, и уже настало воскресенье. У мужа был выходной. И буквально перед тем, как я должна была выйти проповедовать, зазвонил мой телефон, и мне сообщили о том, что в нашем доме сработала сигнализация. Она срабатывает, когда кто-то посторонний проникает в дом, или когда срабатывают датчики дыма. И по телефону сотрудники пожарной службы сказали мне, «Мы звонили к вам домой, очевидно, у вас дома пожар. Вы сейчас дома?» Я сказала, «Нет, я в Пуэрто-Рико. Мой муж должен быть дома». Они сказали, «Мы звонили ему, но нам никто не ответил». И у меня была дилемма. Я должна была идти проповедовать. Я нахожусь в чужой стране и совершенно не понимаю, что я могу сделать. Я сказала сотруднику пожарной службы, что им лучше поехать на вызов. И мой муж очень любит охотиться, он охотник. Он любит охоту и рыбалку, так он отдыхает. В то утро он отправился на охоту, и я знала об этом. И на охоте он поймал оленя. Но так как я не могла с ним связаться, на тот момент я еще не знала этого. И пожарные отправились на вызов, а я, отбросив все мысли, вышла за кафедру и начала проповедовать. В обед мой муж позвонил мне и сказал, «Дренда, все в порядке, никакого пожара нет». Я поставил кастрюлю на плиту и вышел на улицу проверить оленя, которого поймал утром, а кастрюля на плите начала дымить, и сработали датчики. И он рассказал, как приехали две пожарные машины, машина скорой помощи. Все эти машины приехали к нашему дому, чтобы тушить пожар. И это происходило накануне Рождества. До Рождества оставалось полторы недели. После богослужения я должна была лететь домой, и мы рейс дважды откладывали. И было уже 2.30 ночи. Я была очень уставшая. Я проповедовала. У нас был карнавал. Я играла с детьми в волейбол. Мой рейс был через Нью-Йорк, и я приехала домой только в 5 или в 6 утра, и мой муж повез меня на завтрак. Я хотела остаться дома, но он повез меня завтракать. И когда я поела и выпила кофе, я взбодрилась и вспомнила, что не успела купить рождественские подарки. Я сказала, «Давай поедем за подарками». Мой муж спросил, «Разве ты не устала? Ты уверена?» Я ответила, «Да, давай поедем». Мы проездили по магазинам весь день. Бог просто помазал меня, чтобы сделать покупки. И мы вернулись домой около шести часов вечера. И когда я вошла в дом, я почувствовала ужасный запах дыма, такой запах, когда у вас что-то сгорит в кастрюле, и в доме был просто ужасный запах. Я была немного раздраженной и уставшей, я не спала всю ночь, потом ездила за покупками, и я хочу отметить, что я сделала. «Это не Божий путь, как нужно делать», я сказала. «Не могу поверить, что ты чуть не сжег наш дом». Ты не мог бы быть осторожнее. Тебя просто нельзя оставлять одного. Это было неправильно. Да, я была уставшая, но, дорогие, это не оправдание. Есть вещи, которые мы не должны делать или говорить. И я сказала, прости, я устала, мне нужно поспать. Я прочитала в интернете, что для того, чтобы избавиться от запаха дыма в доме, нужно нагреть емкость с уксусом на плите. И уксус впитает в себя весь этот запах. Я сделала так, но это не помогло. Утром я снова поставила кастрюлю с уксусом на плиту и включила огонь, чтобы он закипел. За это время я позавтракала со своей мамой и потом поехала на маникюр. И вы знаете, как это обычно бывает. Мастер завела разговор со мной и спросила, как я провела выходные. Я рассказала, что я ездила в Пуэрто-Рико, и мой муж чуть не спалил наш дом. И внезапно я начала кричать, «Огонь! Огонь!» Она держит мою руку. «Что? Что случилось?» Я включила огонь и оставила кастрюлю на плите. Она сказала, «Я сейчас быстро все закончу». Она быстро доделала маникюр, и я выскочила оттуда, прыгнула в машину. Я ехала на максимальной скорости, и в моем разуме возникали эти вспышки, эти мысли. Я молилась в духе. Я молилась, чтобы не сработала пожарная сигнализация. Я молилась, чтобы мой дом не сгорел. Мысли просто бомбардировали мой разум. А что, если дом загорелся? А что, если пожарные снова приехали? Они скажут, что мы просто хулиганы. Уже второй раз за неделю пожарные вынуждены приезжать к нам домой. Я ехала и молилась в духе. Я не спровергала замысла. я пыталась сосредоточиться на молитве. Молитва в Духе дает вам силу в таких ситуациях. Через молитву в Духе Бог открывает вам тайны, когда вы молитесь, чтобы получить направление. Бог дает вам стратегию, но также молитва в Духе помогает вам держаться за Божье Слово, потому что вы не можете одновременно молиться в Духе и сомневаться. Когда вы молитесь в Духе и держите свой фокус на Божьем Слове, Божий Дух внутри вас дает вам силу стоять в вере и противостоять обстоятельствам, когда я подъехала к дому, моя дорога заняла 15 или 20 минут. Я на полной скорости въехала на подъездную аллею. Я ехала так быстро, как только могла. Я подъехала к дому, выключила двигатель, выскочила из машины, открыла первую дверь, вторую дверь, и вбежала на кухню, и вся кухня была в дыму. У нас очень чувствительные датчики дыма, и они не сработали. Я подбежала к плите, и кастрюля была вся черная. Везде был дым. Весь уксус выкипел. Кастрюля была полностью пустая и подпрыгивала на огне. Я открыла окно и выбросила кастрюлю в окно. И кастрюля покатилась по двору. И я начала бегать по дому, открывать все окна и двери. И вдруг я осознала, мой дом не горит, пожарные не приехали. Датчики дыма не сработали. Я в безопасности. Я просто легла на пол и начала смеяться, и не могла остановиться. Я осознала, что я сделала то же самое, что сделал мой муж. Я сделала то же самое. И так часто бывает, правда? Мы склонны думать, что проблема в нашем муже, что это все он. Когда он пришел домой, мне пришлось покаяться перед ним. Мы долго смеялись, и он смеялся надо мной. И это было нелегко для меня. Он так усмехнулся, как он всегда это делает, и сказал, "Но «Ну, ты сделала то же самое, что и я». И я ответила, «Да, дорогой, прости, я сделала то же самое. Мы оба чуть не сожгли наш дом. Но я хочу рассказать вам о другом огне». Иисус сказал, что Он крестит вас Святым Духом и огнем. Он крестит вас Своим Духом. Иисус тот, кто крестит нас. Это Дух, Дух Живого Бога действует внутри нас. Он сходит на нас. Когда мы рождаемся свыше, мы получаем Святого Духа. Но совершенно другое — быть крещенными Святым Духом. Когда Святой Дух сходит на вас и дает вам силу, дает вам Его силу быть свидетелем, Его силу, Его благодать, Его способности делать то, что вы не можете делать сами по себе. Бог призвал вас совершать великие дела. Бог призвал вас в это время быть матерями для народов, быть сильными и смелыми женщинами. Мы должны смириться пред Богом и признать, что мы не можем сделать это своими силами. В Иоанна 15 главе написано, «Без Меня не можете делать ничего». Если мы не будем пребывать в Иисусе и Его Слове, мы ничего не сможем сделать. Но если мы оставим свое упрямство, оставим свою волю и подчиним себя и свою волю Ему, оставим свое прошлое, простим людей из прошлого, простим себя и обратим свой взор на Бога и Его Слово, мы начнем служить Ему в любви. Он даст нам силу. Он даст нам силу преуспевать чтобы исполнить Его завет. Он даст нам силу быть матерями для народов, быть свидетелями, быть наставниками для молодого поколения, быть успешными, преуспевать во всем, к чему Бог призвал нас. Это Божий план для вас. Я призываю вас, если вы не крещены Святым Духом, Библия ясно говорит, чтобы родиться свыше, вам нужно попросить Иисуса стать вашим спасителем, и Он даст вам дар крещения Святым Духом. И Святой Дух даст вам силу жить христианской жизнью, побеждать всякий грех, силу выйти из лодки и идти по воде, силу быть теми, кем Бог призвал вас быть и делать то, что Он призвал вас делать». Иисус сказал, «Я иду приготовить место вам, чтобы и вы были, где Я, не оставлю вас сиротами, чтобы и вы были там, где Я». Библия повествует нам о десяти девах, и пять из них были мудрыми, а пять были неразумными. Все они были приглашены на брачный пир, но у некоторых из них не хватило масла. И когда пришел жених, Библия говорит, в полночь, и это не самое удобное время суток, раздался крик, вот жених идет. Неразумным девам пришлось уйти, чтобы купить масло. Я верю, что масло — это Святой Дух. Нам нужен Святой Дух в это время. Но мы можем возвратиться, когда будет уже слишком поздно. Есть люди, которые говорят, что любят Бога, но они заняты какими-то своими делами, они не служат Богу. Они знают о Боге, но они не имеют взаимоотношений с Богом через Святого Духа. Это взаимоотношения, когда мы принимаем Иисуса как своего Спасителя и приходим в Его Царство. Но когда вы получаете крещение Святым Духом, это масло, это огонь, который загорается в вашем сердце и продолжает гореть и делает вас готовыми и ожидающими его возвращения. Неразумные девы не ждали возвращения Господа. Они не понимали, когда его ожидать. Они не были готовы. Они были ленивыми и беззаботными. Они не приготовили достаточно масла. У них не было правильных взаимоотношений с Господом. И они были застигнуты в расходах. «Я не хочу быть застегнутой врасплох. Я хочу иметь страх Господень. Я хочу быть стойкой». Псалом 111 гласит, «Не убоится худой молвы, сердце его твердо, уповая на Господа. Утверждено сердце его. Он не убоится, когда посмотрит на врагов своих». Вы можете противостоять врагу. Вы можете выступать против него. Вы призваны побеждать, но вы побеждаете посредством слова своего свидетельства когда вы позволяете Святому Духу действовать в вашей жизни. У нас с мужем так много свидетельств, и это потому, что мы позволяем Святому Духу действовать в нашей жизни. Я люблю читать в Библии о свадебных обычаях в Галилее. И в Библии мы видим множество всяких прообразов. Но как происходит свадьба? Приходит жених, чтобы сделать предложение невесте, и вместе со своим отцом он пишет своего рода договор или завещание, и они приходят и преподносят его невесте. И невеста и ее отец берут его, чтобы принять окончательное решение. И затем они его подписывают. Потом она пьет из чаши, они заключают завет. Когда она принимает от его семьи эту чашу, это как причастие, они приходят в единство. Затем жених возвращается в дом своего отца, чтобы расширить его. Он начинает готовить место для нее. В это время невеста также готовит себя. Она приготавливает одежду. Она приготавливает все до мелочей. Она должна быть готовой, быть посвященной, чтобы это масло в ее жизни не заканчивалось. Она ждала возвращения своего жениха. Решение принимал он, но будил его отец. По традиции это происходило ночью. В полночь или рано утром его отец говорил, «Вот, все готово для брачного пира». Отец будил своего сына, хлопал его по плечу со словами, «Настало время пойти и забрать свою невесту». Он был полон радости и ожидания. Они шли по улице под звуки шафара, призывая гостей. Время настало. И вот он приходит к дому невесты. Она выходит к нему навстречу нарядное, и готовая принять своего жениха и отправиться на брачный пир. Жених берет невесту на руки и несет в дом своего отца. Она входит туда, и все гости следуют за ней. А затем муж и жена вместе вкушают брачный ужин и становятся одним целым. Все гости, которые были в доме, закрывают за ними дверь, когда приходит время, и никто не может войти внутрь. Нам важно иметь масло в своей жизни, иметь Святого Духа, огонь Божьего Духа внутри нас, и ожидать, особенно сейчас, когда этот день близок. Мы не напрасно собираемся вместе, чтобы быть в Божьем присутствии, в Божьем Духе. Мы поклоняемся Богу, читаем Божье Слово и молимся в Духе. Молитва в Духе важна. Это сила, которая приносит изменения, о которых я говорю. Эти изменения произошли в моей жизни, когда я отказалась быть феминисткой, не желающей выходить замуж, ненавидящей мужчин, живущей в боли и не готовой простить моего отца и забыть какие-то ситуации в своей жизни. И наполнилась Божьим Словом, исполнилась Его Духом, встретила моего мужа, стала воспитывать детей. Я получила призвание и помазание, которое помогло мне стать хорошей женой и хорошей матерью, когда я совершенно не знала, что мне нужно для этого делать. Это помазание помогло мне стать хорошей женой, служителем, бизнес-леди и многое-многое другое. Я могу рассказать сотни и даже тысячи историй, которые произошли в нашей жизни. А потом мы начали видеть, как это происходит в жизни других людей. И это просто невероятно. Это сила Святого Духа. Иисус превратил воду в вино на свадьбе в Кане Галилейской. Его мать подошла к Нему и сказала, у них закончилось вино. Иисус спросил, что ты хочешь, чтобы я сделал? О чем эта история? О том, что Бог всегда оставляет лучшее напоследок. Иисус превратил воду в вино. Вода — это слово, которое омывает вас, очищает вас. А вино — это дух. В Библии вино и масло являются прообразом духа. Иисус превратил воду в вино. Когда мы углубляемся в слово, изучаем слово — Божья сила и сила Святого Духа приходит в нашу жизнь. И говорю вам, Бог всегда оставляет лучшее напоследок. И мы живем в это время. Я знаю, что пастор Рик и пастор Денис проповедуют и учат вас, и это хорошее библейское учение. У вас такие прекрасные учителя. Библия говорит, храните себя, и лукавый не прикоснется к вам. Будьте исполнены Духом. Может быть, вы еще не принимали Иисуса. Библия говорит, кто призовет имя Господне, тот спасется. И Библия также говорит нам исполняться Духом Святым. Как вы можете исполняться им? Вы просите и получаете. Просто скажите вместе со мной, «Иисус, крести меня Святым Духом и огнем. Я буду такой женщиной, какой ты призвал меня быть. Я хочу быть сильной и смелой. Я хочу делать то, что ты призвал меня делать. Я хочу, чтобы ты дал мне силу делать это. Я принимаю Святого Духа». Просто скажите, «Я принимаю Святого Духа». «Я принимаю то, о чем прошу и молюсь». «Я принимаю Святого Духа прямо сейчас». «Я благодарю тебя за крещение силы Святого Духа». И «Я буду молиться в Духе». «Я буду молиться на языках». «Я благодарю тебя, Бог». Просто начните прославлять Его. Библия говорит, когда мы молимся в Духе, мы назидаем себя на святейшей вере. Вам нужно наполняться Духом. Вам нужно молиться в Духе. Это сила Божья, это помазание. И когда придет ваш жених, Божий Сын, когда Он придет к вам и ко мне, Он найдет в нас веру. Мы не пропустим Его. Мы будем готовы. Мы будем наполнены Духом, наполнены силой, Наши светильники будут гореть от помазания Святого Духа. Мы будем ждать Его возвращения, и Он не замедлит. Давайте будем ожидать, будем готовыми, давайте будем наполняться Божьей силой. Я побуждаю вас начать молиться в Духе прямо сейчас. Высвободите это. И пусть Божий Дух молится через вас, пусть это исходит из ваших уст. Вы не можете одновременно молиться на языках и на своем родном языке. Не молитесь сейчас, на русском или на вашем родном языке, но позвольте Духу говорить тайны через вас. И Библия говорит, через эти тайные откровения приходит ваш Дух, и вы можете узнавать Божьи планы для вас. Он сохранит вас от опасности. Он наделит вас силой идти вперед и смело делать то, о чем вы даже не могли мечтать в прошлом. Он преобразит вашу жизнь. Размышляйте над тем, что говорит Бог, читая Его Слово. Молитесь в духе, укрепляйтесь в смелости и силе, чтобы пойти вперед, и начать делать то, что Бог призывает вас делать. Я молюсь за моих сестер прямо сейчас. Спасибо, Отец, что они наполнены Твоим Духом. Это сильные, смелые женщины. Они стоят на Твоем Слове, размышляют над Твоим Словом день и ночь. И Ты явишь им Твой успех. Спасибо, что наполняешь их свежим помазанием Святого Духа. В Ефесянам написано «Исполняйтесь Духом». «Не упивайтесь вином, но исполняйтесь Духом». Исполняйтесь силой, и эта сила уничтожит прошлое и принесет великие перемены в вашем будущем. Пусть Бог благословит вас. Спасибо, что были со мной. Я с нетерпением жду, когда смогу встретиться с вами лично. Я была бы очень рада посетить вашу прекрасную страну. Я много читала о ней. У меня есть альбом с фотографиями. Это моя мечта — приехать в Россию. И, как я говорила вам ранее, мечтайте. Формируйте этот образ. И Бог исполнит это. Да благословит вас Бог. Спасибо, что пригласили меня. Я люблю вас, пастор Денис. Вы удивительная женщина Божья.